Смотрите, друзья, кто считает, что я про инвестиции, кто считает, что Максим Петров – это про инвестиции, это про размещение капитала на фондовом рынке в акциях, в активах. То есть, вот у, к Максиму можно пойти учиться, он рассказывает непосредственно про это. Кто считает, что… Это не так, да. Мне хочется сказать сказать вам в ответ, что я на самом деле не про инвестиции. То есть, кому интересно, знать, про что я на самом деле говорю? То есть, можно назвать некой такой исповедью, да, то есть, показать, что я на самом деле, для, на самом деле делаю для людей. Наверное, слышали, да, есть такая, ну, был такой фильм, была книжка есть ешь молись, люби. У меня вот это, если назвать мое кредо, да, инвестируй. Кайфую люби, инвестирую, кайфую люби. То есть, если бы у меня была возможность не инвестировать, я бы не инвестировал, я бы больше проводил времени со своей женой, со своими детьми, то, что я хочу лично, я хочу, да, к чему я непосредственно стремлюсь. То есть, инвестиционная составляющая, инструменты, которыми я непосредственно владею, владение которыми я преподаю и обучаю, да, то есть это инструмент, который позволяют достичь вот именно вот этого креда. Инвестируй, кайфуй, любви. Задача сформировать значительную, значительный размер капитала. Капитал, который работает на тебя. Капитал, который является самовозрастающей стоимостью инструмент, который я для себя нашел, в котором я являюсь профессионалом, то есть с которым я работаю достаточно давно, это непосредственно трансформировалось. И вот Максим Петров и Макс Капитал это про это, да, то есть у кого отзывается это креда и, соответственно, просто иметь уровень жизни что-то нечто среднее между достатком среднего класса и роскошью. Не обязательно роскошь там в таком жесточайшем его проявление, да, а именно про то, что я могу находиться в любой точке планеты, я могу спокойно путешествовать, я могу давать хорошее образование своим детям, получать сам хорошее образование, иметь хороших наставников. Да? развиваться, делать что-то доброе, светлое, непосредственно, то есть жить в кайф, что называется, заниматься любимым делом, транслировать вот эти вот концепции. Я про это, да, то есть вообще, в принципе, весь проект Max Capital, он именно про это. Другой вопрос, что опять-таки к этому возможно прийти только через инвестиции. Через инвестиции, через то, что мы понимаем, что такое капитал, как устроена экономическая машина и, соответственно, инструментарий, который мы изучаем, инструментарий, который мы применяем, мы его прикладываем именно к этим целям. Соответственно, у кого это отзывается, ребят, вы, вы находитесь в правильном месте, и здорово, что вы смотрите мои вебинары, непосредственно участвуете, кто-то является участником закрытого клуба инвесторов, кто-то в проекте миллион долларов за 15 лет, но, тем не менее, я имею воздействие. Да, и, то есть, здесь вот вы должны в первую очередь понимать мои ценности.